Ополаскиватель для волос. Если приготовить ополаскиватель для волос в домашних условиях, то после такого применения волосы человека становятся сильными и блестящими. Кроме того, такие ополаскиватели стимулируют рост волос человека и оздоравливают кожу головы. Залить двумя стаканами кипятка половину стакана – сухой смеси трав лопуха, крапивы и хвоща в равных пропорциях. Добавить к смеси трав 10 капель масла сандалового дерева и 5 капель масла шалфея. Накрыть все крышкой и дать настояться на протяжении получаса. Можно 40 минут. Полученный настой процедить. И добавить три четверти стакана яблочного уксуса. Ополаскиватель готов. Можно применять.